Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и наконец-то стало известно, когда вступят в силу и в чем будут заключаться изменения в законе об иностранцах в Польше. И стало наконец-то точно уже известно, без какого документа вас в Польшу не пустят. Если вы заинтригованы, то обязательно досмотрите это видео до конца. Также поделитесь ссылками на это видео с друзьями и подпишитесь на этот канал, если вы на него не подписаны. Ну и, конечно же, жмите на колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, друзья. И, соответственно, на мой второй YouTube-канал я тоже настоятельно рекомендую вам подписаться. Ссылка на него появилась уже прямо вот здесь, где-то в этом углу. В общем, поддержите лайкосами, устраивайтесь поудобнее. И уже по сложившейся, пожалуй, традиции после короткой рекламной паузы я продолжу поехали сейчас я хочу поделиться с вами крайне важной для всех наших в польше информацией. дело в том что я нашел на мой взгляд самый лучший сервис денежных переводов из польши в другие страны споко сейчас я рекомендую этот сервис абсолютно всем своим подписчикам друзьям и знакомым сервис споко так называется друзья и сейчас я поподробнее вам расскажу в чем его преимущества Всегда выгодный курс. Единственный сервис переводов, где вы можете заплатить кодом Блик. Моментальное зачисление в любое время суток. Возможность перевода без комиссии на PrivatBank. Получатель может получить деньги на любую карту украинского банка или кэшем. Регулярные акции и конкурсы. Удобное приложение на iOS и Android. А сейчас я наглядно покажу вам, как сделать денежный перевод через ПОКО. Внимание на экраны. Скачайте приложение Spoco и зарегистрируйтесь для начала, потом выберите способ получения перевода, выберите получателя, если уже отправляли деньги, или введите данные нового получателя, затем выберите способ оплаты, введите данные получателя и нажмите кнопку оплатить. Вот и все. Все ссылочки на данный сервис в описании к этому видео проходите и ознакомивайтесь, крайне рекомендую. 28 октября 2020 года на сайте www.dennikustov.gov.pl опубликован закон о измене уставы от суздочемцах о раз некоторых иных устав Закон вступит в силу с 1 декабря 2020 года, что изменилось для иностранцев в Польше согласно новым поправкам. Во-первых, хочу вкратце сказать, для чего был принят этот закон. Целью закона является приведение польского законодательства в соответствии с изменениями в визовом кодексе ЕС. Это касается выдачи, лишения и аннулирования виз для пребывания с той или иной целью в стране. Имеются в виду здесь долгосрочные визы. В стране, оставшихся в сфере действия законодательства страны-члены ЕС. На вводят также правила, позволяющие выполнять обязанности, связанные с тем, что Польша стала членом программы по безвизовому движению с Соединенными Штатами Америки. В общем, там много разных пунктов, друзья, в этом законе. Ссылку, конечно же, я на компетентный источник, откуда беру информацию, оставлю в описании к этому видео. Проходите, ознакармывайтесь, не буду тут все перечислять, затрону самые интересные пункты для нас, на мой взгляд. В общем, первое. Работа в Польше на основании гуманитарных виз. Сразу хочу сказать, гуманитарные визы э, выдаются людям, к примеру, которые являются беженцами, хотят уехать из страны по политическим мотивам в Польшу из своей страны и так далее и тому подобное. В общем, в основном э, беженцам гуманитарные визы выдаются. В общем, новелизация закона об иностранцах, наступившая 28 октября 2020 года, расширяет список ситуаций, в которых иностранец имеет право на работу в Польше 1 декабря 2020 года иностранцы, пребывающие в Польшу на основании виз по гуманитарным соображениям, смогут ходатайствовать о выдаче разрешений на работу. То есть это говорит о том, что теперь, если вы приехали даже не по рабочей визе, а по гуманитарной, вы сможете сделать приглашение на работу в Польшу, здесь уже на месте, и работать на какой-либо работе. Многие скажут, да ты же говорил, что приглашение не нужно будет. Да, действительно, изначально закон не подразумевал даже того, что нужны будут приглашения людям, имеющим гуманитарные визы, потому что соответствующее видео я снимал примерно неделю назад. Но сейчас э, они поменяли опять некоторые тут пункты, и уже оказывается, что приглашение, не надо будет. То есть освещение на работу делаете обычно под визу, собственно говоря, и работаете. В то время как визу саму сможете открыть без освещения, скорее всего, это еще будет уточняться, как только будет точная информация по тому поводу, опять же, вам сразу сообщу, чтобы ничего не пропустить, конечно же, подпишитесь, еще раз напомню, на этот канал, и нажмите колокол, но вот это, что касается гуманитарных виз, говорят, ну, я еще не уточнял точно сам, но люди, которые открывали, говорят, что открывают все визы гораздо быстрее, чем обычные рабочие визы, и гораздо проще их открыть. Опять же, какие документы для их открытия надо, мы скоро уточним, и я вам обо всем расскажу. Если будут соответствующие запросы, если вам это интересно, пишите... В комментариях к видео и рассчитывать на эти визы смогут в первую очередь, конечно же, граждане Беларуси, но есть информация, что и украинцы тоже по определенным причинам, если они попадают под статус, к примеру, беженца, они смогут получать эм, таковые визы гуманитарные и приезжать по ним сразу работать, не дожидаясь каких-то еще определенных отдельных документов, которые эм, оформляются, как правило, долго. То есть освещение делаете, максимум неделю оно оформляется, то есть эм, 7 рабочих дней и выходите на работу. В общем, друзья, опять же, еще раз напомню, тут есть еще различные другие пункты, такие как срок оформления визы, он тоже как бы чуть-чуть увеличился, потом место и срок подачи на национальную визу. Самое интересное будет в конце, в конце, поэтому не думайте выключать, обязательно смотрите до конца, и прежде чем продолжить, я... Хочу напомнить вам, что у меня в Польше свое агентство по трудоустройству, мы предоставляем людям только достойной работы в этой стране на любой цвет и вкус. Со списками всех этих работ вы сможете ознакомиться, как пройдя вот по этой ссылочке, она появилась вот здесь, также проходите по ссылкам, которые в описании к этому видео, там же будет ссылка на мой телеграм-канал, проходите и обязательно подписывайтесь на него, чтобы не пропускать рассылку этих самых работ, которая будет э, происходить прямо на ваш мобильный телефон, э, ну и там же будут ссылки на другие мои полезные ресурсы, тоже проходите и э, Подписывайтесь, друзья. Ну и вот по этим номерам, вайбер, ватсап, они уже в нижней части вашего экрана. Можете писать и вам обязательно ответят в будние дни в рабочее время наши рекрутеры и координаторы. И будут вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Так что пишите по поводу работы, не стесняйтесь. Итак, продолжим. Очень... Привлекло мое внимание то, что изменилось законодательство в плане обязательного места и срока подачи на национальную визу. То есть срок увеличивается подачи на визы типа D в Польшу, но это нас интересует постольку поскольку. В первую очередь, что здесь интересно, это то, что изменилось и место возможной подачи. Если раньше подачу можно было сделать только по месту постоянной регистрации, то теперь допустимо подавать документы на визу по месту любого легального пребывания. И это очень важный момент. Друзья, потому что зачастую бывает так Что, к примеру, гражданин Украины э, Живет в России с видом на жительство В России э, И до этого времени То есть до 1 декабря 2020 года дело выглядит так что чтобы открыть рабочую визу польскую нужно ехать с россии в украину то есть по месту вашей регистрации непосредственно в ту страну гражданин который вы являетесь и там только вы сможете в консульстве уже подаваться на э, польскую визу подавать документы сейчас же с 1 декабря 2020 года можно будет э, подавать документы в любой стране если вы там находитесь легально идете просто-напросто в визовый центр по месту жительства вашего в этой стране и подаете соответствующие документы на рабочую польскую визу. И это очень облегчит жизнь многим людям, кто хочет открыть польскую визу, находясь не в своей фактической стране, откуда они родом, то есть находясь в какой-то другой стране просто с видом на жительство в этой стране. Очень много таких людей и очень часто задавали такие вопросы, так вот теперь будет гораздо проще, не нужно возвращаться на родину, чтобы открыть визу польскую, можно будет открывать сразу там, где вы находитесь если вы там находитесь легально идем дальше так, еще есть пункты увеличения консульского сбора, новые требования к чиновникам. Ну и вот что самое интересное, к чему мы пришли, без какого документа вас сейчас уже не впустят в Польшу с 1 декабря 2020 года. Это новые требования к полицу медицинского страхования появились и в чем они заключаются. Еще одно изменение в законе касается всех иностранцев, желающих получить польскую визу и въезжающих в Польшу. Иностранцы обязаны иметь при себе документ о медицинском страховании действительно, в течение всего периода пребывания в Польше, если нет отдельного страхового полиса. Министр иностранных дел будет публиковать информацию о страхователях и предлагаемых ими страховках, то есть субъектах, удовлетворяющих э, с требованиям закона. Согласно внесенным поправкам, в Польше изменятся требования к самим страховым компаниям, что очень, опять же, важно. Э, ну, я сейчас это вам все до конца зачитаю, а потом объясню, что к чему. Согласно документу, в Польше теперь будут признаваться только страховые полисы, выданные компаниями, которые... Имеют круглосуточную горячую линию, куда можно будет звонить и сообщать о страховых случаях, имеют свое представительство на территории Польши, стран ЕС или свободной экономической зоны ЕФТА, не имеют своего представительства, однако выполняют следующие условия. Обнародовали результаты аудита своей деятельности, проверенного признанными международными аудиторскими органами. Эти результаты должны подтверждать фактическую платежеспособность страховой компании, способность удовлетворять требования застрахованных лиц к субъектам, предоставляющих медицинские услуги на территории Польши и публикуют данные о сумме и размере собранных взносов. Не реже одного раза в полгода. В общем, много чего сказано. Суть такая, что сейчас далеко не каждая страховая компания подойдет... То есть страховки далеко не каждой страховой компании подойдут к тем требованиям, благодаря которым вас с этой страховкой пропустят в Польшу. То есть... И раньше многие скажут было так, что далеко не каждая страховка подходила для того, чтобы ехать в Польшу, но сейчас этот список компаний подходящих для этого еще более сузился, гораздо более, то есть страховых компаний, которыми можно воспользоваться и они вам сделают так называемую правильную страховку их сейчас стало совсем немного, со временем, конечно, ну, надеемся, на всяком случае будем надеяться, что их будет больше, они будут э, делать все, чтобы соответствовать определенным требованиям, и э, для того, чтобы можно было и большему количеству страховых компаний делать людям эти самые страховки, но на данный момент очень будьте внимательны, когда будете делать страховку, если будете ехать в Польшу, то проверяйте эту компанию на все перечисленные факторы, страховую компанию, соответствует ли она им чтобы с вас просто не выудили деньги за страховку а по итогу с этой страховкой вас не развернули на границе собственно говоря назад будьте очень внимательны ну и друзья очень важно опять же опять же многие скажут если едешь по визе раньше нужно было предоставлять в визовом центре страховку наличие страховки на весь период вашего пребывания в польше то есть на полгода к примеру но сейчас сейчас И по биометрии, если вы едете на 3 месяца, тоже нужна тогда страховка на 3 месяца, что была. То есть на весь срок вашего пребывания. Потому что до этого было так, что если человек ездит по биометрии, достаточно было с собой иметь страховку, например, на 2 недели. Ее могли вообще не спросить временами, временами спрашивали. Но суть в том, что на 2 недели берешь и... Эта страховка просто нужна была до того времени, пока вы официально не трудоустроитесь в Польше. То есть две недели это такой был максимальный срок. Ну и советовали все брать такие страховки. Сейчас же уже не прокатит, страховка только на две недели. Несмотря на то, что когда вы трудоустроитесь, у вас будет еще дополнительная польская страховка здесь. Сейчас официально так сделали, что нужно брать в любом случае сразу еще в Украине будучи, либо в Беларуси, смотря откуда вы едете, страховку сразу на весь срок вашего пребывания, неважно, по виде вы едете, либо по украинскому биометрическому паспорту, к примеру. Э, ну, вот сейчас так официально, друзья, как оно будет на практике, посмотрим. На практике может быть по-другому, может опять начнут закрывать глаза на эти страховки, не знаю. Но сейчас это так, и нужно этого придерживаться, пока не увидим, как дальше будет развиваться ситуация. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр, еще раз напомню, подпишитесь на этот канал, жмите колокол, обращайтесь ко мне по поводу работы, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, поддержите лайкосами, берегите себя и надеюсь до скорых встреч за границей, друзья. Пока!